Ой да, сиротинушка, Мёрзлая и Ягодки, как камушки, У глубокой ранушки, Далеко бережка Уголек, что денежка Жжется в голый рученьки Просит слез у тученьки Просит глаз у ветерка, чтоб хоть раз без матерка остудись до да корешти, Огненные варежки, Огненные камушки. Окна бьют, добромушки За крылечком сенится Что ж ты ждешь, бездельница? Что ж не топишь, печеньку? Камушки да в реченьку ничего, что колеса, айда не поссорился, ой да, серотинушка, мерзлая рябинушка. Ягодки, как камушки, Памятны, как ранушки.